29 ноября в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась встреча председателя Госсовета Республики Татарстан Фарида Мухаммедшина с членами Геральдического совета при Президенте Республики Татарстан. В мероприятии также принял участие председатель Геральдического совета при Президенте РТ, директор Института международных отношений КФУ Рамиль Харудинов и главный советник при ректорате КФУ Рияз минзарит Участники встречи подвели итоги проделанной работы, а также обсудили перспективы деятельности совета. Примечательно, что мероприятие прошло в день государственного флага Татарстана. Для нас это очень и памятный день, и еще раз возможность оценить, дать оценку, одновременно порадоваться тому, что геральдика в субъектах Российской Федерации, геральдические символы многих поселенческих уровней, городов и районов Татарстана сегодня нашли самое достойное место в жизни, и многие носят на груди эти знаки, эти значки, которые определяют представители той или иной территории. В рамках мероприятия также состоялось вручение государственных наград выдающимся членам Геральдического совета, среди которых и работники Казанского федерального университета. Наградить благодарностью президента Республики Татарстан, доктора философских наук, автора идеи государственного герба Республики Татарстан Ханзафарова Назима Габдрахмановича. 2022 год был богат на юбилейные даты, связанные с историей формирования и развития геральдической системы Российской Федерации и Республики Татарстан. По словам Фарида Мухаммедшина, одним из самых разумных решений для развития республики и сохранения ее истории была разработка геральдических символов Татарстана – флага, гимна и герба. Однако, несколько десятков лет назад это представлялось очень непростым занятием. Было мало специалистов-геральдистов. Сейчас это дело поставлено на научную основу. Есть геральдические комиссии, геральдические советы в регионах Российской Федерации, в Татарстане. Прекрасный геральдический совет, который может дать и рекомендации, и подсказать, и самое главное, внести предложение. Если где-то появляется новый субъект со своей геральдикой, район, поселение, мы прибегаем к их помощи. Также в рамках встречи состоялось открытие фалеристической выставки геральдика Татарстана в знаках и в значках. Инициатором ее создания был председатель геральдического совета при президенте РТ директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрудинов, а куратором и идейным вдохновителем член геральдического совета Григорий Бушканец. В ходе экскурсии гости Казанского университета смогли рассмотреть коллекцию книг и рукописей из научной библиотеки Лобачевского и коллекцию значков Григория Бушканца. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.